Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Мелкон. Меня зовут Никита, и мы продолжаем играть в игру в компьютерную, приставковскую на PlayStation 4, калисто, протокол л, такую видал л. Короче, погнали. Нам нужен код. Нам нужен кот, а сразу просто после прошлой серии сижу, записываю там встал, размялся, там мандаринку почится сты. Монда, сидит у меня в заначке <гас> мандаринка сломалась, блин! Капец, блин! Не показал бы тебе не сломалась но вот все ратя. Опа,чки приметил. Приметил я, если что. Назад пойдем будет. Это какое? Вот в это можно будет кинуть, чувака? Блин, сейчас ежику с тумана выйдет. Да? Где ёжик с тумана? Был скример, я его не увидел. Слишком мыльно для скримера. Ага. И чё, где ты? А, вижу-вижу-вижу. Ай, неудобно. Нормально. Следующее. Ах ты, подлючка! Он тяжелый! Капец! Фига ты тяжелый! Прям кабан. Меня сейчас вышатают. Что это было? Отдача, что ли? <смех> как же пистья взял стрельбную лоб, отдача дала. <смех> Эй, зараза такая, ладно. Да тяжелость такой. Почему вот этих... Их же можно кидать. Просто долго я, да, это делал? Ну, блин, извините, на э, джойстики как-то посложнее. А компа на эту комп будет собираться где-то после... Ай, Наверное, после февраля будет собираться компа. А пока, блин, вот буду вот с этим пока <laughs> буду вот с этим, блин, что имеется делать что-то. Тенда-ренда-ренда-ден. Ну, чё, где? Где скремота? Где? Монстрота. Кислород написано вон там. Ой, бежит, бежит, бежит, бежит. И эй! Следующее. Я знаю, что там есть. Где -то только? О, он, он идет. Бля, халатный. Ладно, размен. Давай. Давай, я знаю, ты хочешь драться. Иди сюда. Будем драться. Да ты так меня не попадешь никогда в жизнь. Давай как бы раз на раз. Да я вижу, вон ты стоишь, иди сюда. Подходи. Да ну, где ты? Попал? Попал. я попадаю, а ты не попадаешь. Блин, ну давай, ну иди сюда. Попал? Где ты? А, -а, а, поймал! <свят> Ладно! Ну, мы с ним догонялки играли, а вышибал, парень. А че? Опа, попал что ли? Так, из тех тоже что-то подваливаться должно было. Ч ⁇ А, это инъекция? Я думал, это шоколадка валяется. Нормально. О. Замена. Так, пацаны, что есть? Есть что полутать? Должно же быть. Вот. Ну и. Подожди, У меня же как-то. Ой, не, не, не, не. Как же? А почему? А слышь! А как так, блин? А почему не сохранилось-то? В офигели, что -то. ли? Я же чё, блин, качал зря, что ли, блин? Да сейчас все будет, подожди. Сейчас даже патроны, получается, не, не обязательно блин надо продавать. Сейчас все сделаем. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Вот как раз хватает. Так, и вот так. Капец, вообще подстава, блин. Постоянно вот это делаете, это бред. Почему нельзя сохраняться после этого? цикл завершен, спасибо. Я бы, значит, пошел в бой неподготовленным, получается, так, да? Ну все, проблема решена, ладно, что бубнеть. Погнали. Сначала, по-любому, опять кто-нибудь вылезет где-то откуда-то. Вон шипы. Ну давайте. Ч ⁇ нет, всего три было. Ладно, идем дальше. Идем дальше, блин, ноги затекли. Что? Кто, кто? Ты? Это ты? Ой, чакра кончилась. У меня чакра кончилась, нечестно! Давай ты блок поставишь! Поставь блок! Поставь блок! Поставь блок! Взял блок, не поставил, я ж хотел проверить на тебе свою силу новую! И у меня закончилась эта штучка. А у меня нету этих? Блин, нету. Одни патроны да, аптечки. А, нога затекла. Я хотел перезарядить перчатку. В каком-то веке она пригодилась. Так, аптечечка. Надо бы использовать, на самом деле. А, такого можно было сюда, кстати, это и швырнуть, наверное. А у меня нет батареек. Она восстанавливаться, по идее, должна по чуть-чуть. Прям медленно-медленно. Капец, на экране темно. Вот тут у меня в темно у меня ноутбук вот тут прямо вот вот вот он вот как показать-то вот это вот вот так вот он вот тут вот тут вот тут он вот вот тут да все четко теперь ладно ну иди сюда что ты чё ты же за спиной мне заполз я же видел я же видел, как ты мне за спину заполз. Чему это было? Типа эффект неожиданности, что ли? Я же видел, как ты полз. Капец, ты такой неожиданный, прям как не знаю. такой же неожиданный, как Дедушка Мороз, 31 декабря. этот это сравнение, да? Ну же, типа, Дедушка Мороз, ждешь 31 декабря, типа. Ну, ну ты понял, да? Ну, типа смешной какой-то Так, боеприпасики это хорошо. Быть перезаряженным. Это тоже быть прекрасно. Вот это вот. И вот это хорошо. Все, круто. Мы вот в прошлую серию относительно неплохо отыграли. В этой тоже, в принципе, пока идем. И чё Мое будет. Ой, ну блин, вот это прям... Вот это, это дешевые спецэффекты пошли. Блин, из тумана еще будут выскакивать. Есть кого затоптать? Ну давай. Он сидит. Я угадал, что ли? Вышел ежик из тумана. Вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Вон тут надо коробку. Чётенько. Чё сюда пришел? А, предохранитель был. А, так сейчас на обратном пути будут, зараза. А, yeah! Зай, нафиг. а нафига сюда зашел что вставить предохранитель зачем зачем я где-то что-то починил типа А опять кто-то орет давай неожиданный поворот событий то есть я там все это время в тумане ходил по этим личинкам типа и они не нападали. как только туман сошел они типа там появились логично конечно назад вернуться правильно я понимаю или нет я просто не понял что я сделал Ну я типа открыл дверь обратно и чё с какой целью или я что-то не доделал. Вот, видишь, светло и я светлый прям. Вообще прям светлый, прям. Четкий. Модный, молодежный. Ну я не нашел код, а. а я сюда не ходил, кстати. А, я сюда не ходил. А почему я сюда не ходил? Выскочишь? Нет, да выскочит вон шипы на стене. Или на обратном пути выскочить. Эй, подсветочка. Зажимаемся в угол. В углу никто не схватит нас за задницу. Опа. Опа. Это что секретик типа? Так я ищу, чем не делать, они а секретики ищу. Мне ваши секретики и этой даром не сдабишь. Nice. еще и места хватило. Нет, не хватило. А что валяется-то? А что валяется? Это что? Патроны? Блин, а сколько патронов мне? Динам 24 Ну и хрен с ними надо. Тара -тара. А ничего на секундочку, что я в нее стрелял? Я ж не стрельнул? Я в нее стрельнул? А, или он с башки у этого чувака вылетел? Откуда оно вообще вылетело? Ты откуда взялось, а? Что это? Подожди, а что это? Чертеж дробовика? В смысле? Секундочку. И что это? Куда деть? А куда это деть? Чертеж может загрузить в принтер? Что такое зуд замучил блохи или чё ты пузо чешешь оливье переел учуял меня что я прям поняю сильно так Да я тебе показал ай больно От. да ты захлебал блин Почему мы друг друга убили? <смех> Почему меня обычно нюхать завалило? <смех> Голые дрили, блин. Как так-то, блин? Ай, ну я сейчас прям как-то вообще, прям как-то прям ему слил. Прям так, прям, прям как лох. <смех> Что это вообще, с какого момента? Это как я назад шел? Нет, это еще даже когда я не выключил этот пар парилку эту. Серьезно? Или нет? Что я не понял? Что пар идет что-то? Ладно, давай еще за чертежом, потому что чертеж мне нужен. я, я прям верю, что он мне очень нужен. Капец. У меня сейчас опять не влезет половина. Найс. Nice. Блин, все влезло, сразу, смотри. А мне не надо, чтобы все выплатило. А я еще придумаю, все сделаю. Я еще все круто сделаю. Откуда эта хрень ульта? Да? Я все на всякий случай разнес. Но он не вылетел. Красиво. Инвентарь заполнен. О. Так, ладно, я пока так сделаю. Потом еще вернемся это подберем. Так, сейчас ему надо не слить. где он? А где он? А он? еще не дошел что ли? Капец он медленный. Как только он меня почует я его сразу швырну на шипы. А хотя чего ждать Эй! дэн, дэн, дэн, дэн. Да блин, дай. <свист> да тебе что, жалко? Отдай. У тебя что, ничего нету? Да ты врешь, блин, ты что такое, блин, это у Жадный. Ты, по-моему, первый, кто мне ничего не отдал. Ладно, я побежал. Я пощимал. Я полетел. Мне нужно дробовить А мне пофиг, понял? Бляха. <свист> ладно, мне не, не пугай Давай, ладно. Что, заблокировал стой я не дам тебе мутировать мутировать он собрался все. А знаешь что можно сделать можно на мужика короче назад пробежать сейчас. взять аптечку подлечиться взять аптечку вот и короче ресурсы так сэкономим я хотел короче про пробежать типа чтобы он меня короче не ударил Залететь туда и оставить его здесь Но походу такой здесь степена. Кстати, у него башки-то не было в прошлый раз Это на всякий случай Вдруг все-таки Вдруг все-таки из башки вылетают эти замункулы. Эй, эй, Все и четко У нас на все хватает Я сейчас пойду, получается Продам вот этот преобразователь за Кредиты И Дам чертеж дробовик ой господи икну новый год отдался мандариновым эхом это было так Такое ощущение, кто-то угорал ну давай давай и еще надо чтобы сделать это чё дробовик добавить скунс 800 мне не хватает ну его надо еще на него еще накопить надо, да? <рас flopper everywhere> У меня нет денег на нервоих. Ну ладно, чертеж что загрузил, ладно. А можно как-нибудь, чтобы сохранилось, что ли, блин? Автосохранение, автосохранение. Есть ручной сейв где-то? Вот. Пускай будет. Следовать за красной трубой. Круто. Серия так называлась простой да? Так, ну и чё? А, получается мне сейчас опять надо драться с этим блин чертом да ну да ну он блин глупенький его завалю главное что блин сейчас сейчас же пар начнется да или я что-то или нет ну, ну, ну, ну да Да ты, блин, туда же даже спустился Ну ты дурной, что ли он, он прям точно в то же самое место И пришел, что и в прошлый раз Ну ты хотя бы траекторию бы поменял, что ли Ну мужик, ну ты че Ну блин, ну ты как так, блин, затопила мне, мне, кстати, туда, походу, наверх Откуда он вылез Ну я сюда схожу все-таки Тут где-то труп валяется Вот тут Нет? Ну ладно. Забираем. Забираем. Э -э Хватаем. 48 кредитов, кстати, не так и много. Но хотя если так...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 Сколько патронов я на них потратил? Я их, в принципе, за эти 48 мог бы и продать. О, кстати, а что это я... А как это я? Так, не осмотрительен была. Ну, вс ⁇ больше этого не повторится. Ну, получается, мне сюда я просто не заметил. Давайте сохранишься, потому что, блин, проходите еще раз этот путь, это я как то манал. А если вот эти как бы, тараканы лазают по вентиляции, ты не думаешь, что когда-нибудь а, твое ползание по вентиляциям тебе аукнется, а, Джейк? О, сохранение, отлично. Десант. А, так я прополз, типа... А, а, а так вот, что я сделал. Типа, я округаляно вернул, ну все красиво. Отдавай. Логовую, Нашел код блокировки, красавчик. Лучший. Давай, мы выполнили еще одно задание, Элис. А Слышь меня, я снимаю блокировку. Ты молодец, братан. Двигаюсь к станции. Есть проблем? Не могу туда добраться. Проход обрушился. Из подсобного э, помещения напротив можно попасть на уровень ниже. Попробуй добраться до платформы оттуда. Хорошо, и поспеши. Буря усиливается. Чего? Куда мне? Куда ты меня послал? Там робот ходит. подсох -то. А вон сидит, смотри. Смотри, сидит. А ты думал, ты такой незаметный капец, да? Ну, блин, иди сюда уже. Да он не один тут паром дышит. Он еще один сидит. ха ха ха блядь? Брр! да я тебя вижу, что да там да да да побежал он, да да ах ты зараза я так и знал что ты где-то идешь. куда ты побежал очком блин надо было вот туда жахнуть а, блин, ты смотри какие хитрые жопы а прям где-то над духом у меня каракочет а может реально где-то сверху где-то спрыгнул где-то спрыгнул где-то спрыгнул ага ага ага Ничего так, а? Нормально. Где-то еще крокочет. Они бы еще не двигались, как слоны, блин. Ага. Ну и ч? Давайте, блин. Вся суть этих, блин, противников в том, что они. Как очкуны лазят? Блин, затек опять. Да я тебя видел, ничего так. Да куда ты собрался-то? А чё у нас так повылазило-то дофига? Да я тебя попал! Собаки, а? А где патроны? Предлагают отступить. ха ха ха ха ха ха ха ха Давай-давай-давай. ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха А я прорвался, получается, только без патронов. В смысле? А они специально эту обработку сделали, чтобы пойти на меня нагнетали. Я, по-моему, всех вырубил. Чик, чик, чик, чик, опачки. Я в здании. Ну все, я прорвался, Красавки. Патроны кончились, что делать? кончились патроны говорю алло. так ха ага, два входа опять ноль выходов ну давай сначала сюда тут прикол в том что даже в нычках э, эти прячутся пацаны так ну не явно сюда это я во вход иду через коридор э, подсобки ну, давай сходим туда сохранение было 39 секунд назад нормально Пойдет. Давай сгоняем, вдруг тут патрончики будут. Ну вот, а, что я говорю? я договорил или не договорил? Я вот не помню, память как у рыбки. А, даже в нычках, короче, этих, блин. Страшно. Патроны да? <Слышко> Нормально так а чё по а так у меня все покончалось ничего себе вот это неожиданность Сохранение, кстати чё чё было страшное что то было я все скримеры пропускаю почему а так мне сюда надо что у меня джойстик вибрирует чё меня пугать я никого не вижу Да Было бы кем пугать, я ж никого не вижу. А, вон он ходит. Прям, прям вибрирует, как будто сейчас за жопу схватят. Вон сундук, кстати. Пугайте, я никого не вижу. Ага. Те, кто, блин. Вон что-то там шарахается вдалеке. Да ты что такой тяжелый, кабан? Блин, вот это косяк. Дальше, дальше, отходи. Да блин, тут, тут, тут, короче, косяк, я неправильно сделал. Нифига себе вот здесь! Вы ч, блин? А вы меня тупо толпой сейчас загасите? Помогите! Капец. Что происходит? Просто лицо сломали. Они просто меня сейчас толпой загасили, но я при этом двоих вообще вырубил. Прям четко, жестко. Что так темно? Ладно, сейчас мы их. Сейчас. Я Я просто пытался тут тяжелого поднять и выкинуть, а он оказался слишком тяжелый для этой перчатки. Ладно, сейчас, ничего, ничего, ничего, справимся сейчас. То есть, в очередной раз, когда я попытался пойти поискать секретик, я пошел не к секретику, а куда-куда надо. Безунчик, что сказать. Что кем он тут поближе подойдет? А есть стелс? Давай попробуем стелс. Это только вот этот не повернется. Самый неподходящий момент. Ага, меня спалили? По всей видимости. Да блин, да вы... Капец! Нормально. Что? Да капец! Тараза. Да Это нечестно. Да капец! Пропустим. Да это просто, блин, вот все испортил вот этот как его плювок, потому что там было летело прям мощная плюхов пацана, он бы сразу отлетел бы и все пошло бы по-другому. Но мне же прилетела в бок плюх от плюна Не, сейчас мы прорвемся, сейчас мы прорвемся, сейчас все будет. Так, ну сейчас я стелс раньше пошел делать, может я не запалюсь еще. Блин, можно было бы двигаться чуть побыстрее, немножко совсем. Не, да по итогу в том же самом месте я его ушатал. Нет, не спалился. Я чё, опять не спалился Круто? Так, по идее их осталось трое. Где еще двое? Вон еще один. откуда круто, того бы приманить до это, зафига, чуть. Вот я не знаю, где еще один. Вон они два. Ага, окей. Блин, не получится. Так, ну в принципе неплохо. Можно вот этого постел? Вряд ли. Извини, пожалуйста. Главное, чтобы вот этот меня сейчас не запалил. Просто развернись и уходи. Шо? Нормально. Надо, чтобы вот этот подальше отошел, чтобы если что... Блин, да короче, стелс вряд ли проканает, поэтому... Нормально я ничего не смущает дружище так ну вот с этим то блин вот э, я как-то уж должен справиться хотя бы внезапная атака вот это я дал вот это я выдал получается минус вырубили а можно было наверное по стелсу сюда просто прощимать да и джейкоб сюда я красиво все сделал я прям молодец что ли ну хоть надо было хоть что-то сделать в этой серии красиво прям даже почти по стелсу можно сказать да прям почти стел Джейкоб, я наверху нужен, да, я же ползу, я же, блин. Я вообще делаю, блин, 90% работы в этой игре. Джейкоб, а как... ой, ну, скидывай веревку. As as Забирайся, все не так плохо. Ты uh... yeah, прав, easy. как надо. Yes, uh, фигня война. на вниз, yeah? не смотри. Ты откуда знаешь фразу фигня война? Ну давай, я yeah, ладно. Эй! Аж про, аж, про, аж пролагивать начал. Плохо выглядишь, надо сказать. Да, да, выглядишь, да? да? да плохо выглядишь и пахну не, не, не ра розами. Кто-то забыл сообщить, что придется плавать э в кофейках. Я же говорю, что легко не будет. Главное у тебя получилось. У нас обоих. Пока нет. Но мы почти у цели. Я упаду. Опять ты! Скорее! Поймал. Ну тяни, что ли? Ты меня что, даже вытянул? Ты даже мне помог? Быстрее, к станции трамвая! Офигеть! Аккумулятор всех у меня же джойстик сел от таких приключений, ребят. Жизнь, братан. Я думаю, эти монстры меняются. эволюционируют. Да, думаю, нам лучше выметаться отсюда поскорее. Эй, что у нас сейчас скафандра? Станции повредили во время эвакуации. Нам нужно наружу, чтобы попасть к трамваю. Вот, одевайся. Еще бурю можно опередить. Когда будешь готов, я открою шлюз. Мы идем, что, гулять? Пойдем? Я не спрашивал. Ты за что сидишь? Что, забеспокоился, что помогаешь сбежать убийцы? Ну, типа того. В целом так и есть. И что? Слушай. Давняя история, ясно. Это была самозащита. Неудачное место и время. Я много неправильных решений тогда принял. Ага, тебе просто не повезло. Нет, нет. Раньше я всегда винил других. Но потом не понял, что сам не виноват. Невозможно постоянно бежать от тебя. Я бы и сам лучше не сказал. За все надо платить! Я же сказал, он же мой. Свою цену. Капитан Ферри живой, я же сказал. А кто не верил? А кто не верил? Он еще и заражен теперь. Короче, капитан Ферри будет боссом. Я же говорил, а что так темно опять стало? Блин, это заколебали со своими темными катсценами и загрузками. Меня ж не видно. Потерянный. Фэри живой. Фэри живой, это было понятно. Что такое, что не так? Сбой герматизации, говорит. Судорожный вздох. Ч ⁇ не может закрыться? Уровень кислорода критический. Что ты делаешь? Управление скафандром активировано. Ч ⁇ нормально застегнуть не мог, что ли, да? Или чё? Ты куда поехал, стулк не уезжай без меня. А я вот на стуле нормально так облака Чусть? Ты же не против, а там, да? Ну вс, зима. Лепим снеговика. Да? С Элисом элиас! сейчас снежки поиграем. элиас гов царя горы играть. Опа. Элиас! элиас! Ну, на этом я бы как бы закончился все психологическое протяжество дверь. Как он до сих пор не сдох. Элиас! Ты где? Ну здесь-то этих монстров не должно быть, они же замерзнут. Нужно его найти. Кафандр чего? Блин, почему так быстро исчезают эти? Я, кстати, даже патронов не потратил. лёва Вот туда надо, к большой куче. Там всевидящее око, мы там выкидываем кольцо все власти, и игра на этом заканчивается. Да? Капец у меня... Серьезно? <и vive> <sandwich> это теперь я столько могу сюда закладывать, да? Классно. Блин, наконец-то. Какое-то полезное продвижение по сюжету. <с Johnny> Можно теперь целую кучу всего брать. Но это, с другой стороны, означает, что целая куча врагов будет. <sendingising> да, проблема. Так, на прошлую серию у меня, по-моему, есть превьюшка. На этой нету, да? Или наоборот. Нет, на это у меня нет превьюшки. Нету точно. Куда я иду? Иду в Морта, примерно. Вон, или или Скайнет, не знаю. Что, у нас не было никаких развитых цивилизаций в зобии играх. А, нет, были. Амбрелла? Да сюда Амбрелла не катит. Но, кстати дубинка стала этим какую дал электричеством сиять не понял а ты ничего не попутал дружище ты немножко не замерзли а заблокировал да и хотим так настрелить а ты где утонул что-то утонул что да блин ну все отдай уже что-нибудь где? А где? Тиму бы. А, извини за излишнюю жестокость. На бегать нельзя, так. Ну так на секундочку, нифига себе, а откуда взялся этот пацан? Ему не холодно ли, Джеков? Скафандр разряжается, разряжается, помоги! Одет. Короче, активируй что-то там. Активируй аварийное что-то там. Пи пикен какой-то. Держись, приятель, я, я иду. Пикер. Маячок. Элиас. Сейчас его утащат. Демоны. Снежок такой кладется на скафандр не сказать, что прям оптимизация прям на четвертой соньке куда бы прям прям прям у -у -у. говорят на картой Соньке выглядит лучше, ну, по-моему, и на компе. На компе она сначала вообще что-то там по оптимизации прям вообще все плохо было. Насколько я понял. Ну все, чего уже докапываться, уже ничего. уже играем, мы должны пройти. А, я же обещал в этом ролике рассказать, что э, ожидается ролик по Elden Ring. Когда, не знаю, я буду очень пытаться пройти его, но весь геймплей записывать не буду, так, ключевые моменты. Вот черт, черт, а у него сломался? Давай, тебе нужно что-то там куда-то нужно, ты же сможешь. У него скафандр сломался, да? Здесь недалеко, не очень далеко, давай. Нет, нет, за. Эй, ты можешь идти? Мы должны идти, давай же. Нет, братан, мне конец. Спасибо. Благодарю тебе. Я выбрался. Ага. Встретимся в другой жизни, друг. А где же клишированное предательство? Это же тетя говорила, что он типа... Это ч? А, вот и тетя, она говорила, что он нас обманет. А он нас не обманул. Говорила ему не доверять. Как ты нашла? Говори а а нам, что, хотя повезло, за... что я его не и что я его сюда. Ты опоздала. Не для своей цели. Iron, like Он знал черную шесть, как свои пять пальцев. Ты, ты hey. что творишь? Hey. Ты то же самое How делал. Ты... Теперь тюрьму знаю и я. Hey, Эй, стой. Куда ты собрался? Я пилот, я тебе нужен. Ангар там. Можешь начинать топать. А топать? Топать. Oh, да ты шутишь. Вот стерва. А. Ну, в конечном итоге она должна будет принять мою помощь, у нее просто не будет выбора. Потому что я как пилот, я, я знаю свое дело Я управлял одним кораблем И а разбил всего один корабль за свою жизнь Как бы э, статистика говорит сама за себя Я просто непревзойденный ас И чё? А как? Не работает Работает <толкание> Ладно, вообще надо заканчивать уже Серия как-то великовато уходит. Нужно выбраться из этой бурики. что я по снегу хожу, мне что -то... Похоже на вам пост. Вот, Здесь давно. Что, мне денег дали нормально? Блин, а как поставить деньги? Ой, мало. Мне не хватит. А смысл? Мне не хватает. Ты представляешь? Там чувак застывший стоял. Что мне делать? У меня нет превьюшки. И так превьюшки тяжело искать. А еще и не дают. Нигде найти превьюшку. Пойдет? Да не пойдет, стрёмно как. Ну, капец! Ну, просто капец, какой у тебя без превьюшки лазить. Куда я вообще иду? Сохранение прошло. <свят> Ладно. чем нибудь найду. чем нибудь найду, чем нибудь придумаю. Может, из кат-сцены ц... ка какой-нибудь вырежу. Что-нибудь, кого-нибудь. Ну что? Предлагаю вот рядом с этим колоритным товарищем э развернись как-нибудь, Джейк. А, ну мне надо встать тогда вот так, да? И вот так вот. Типа. О! На этом закончим на сегодня.